Я говорю, а что это вообще за дела? По-моему, срезы знаний, вернее, вот здесь проводятся, возле избирательного участка, по квартирам-то чего ходить? Кто ходит? Ну, спрашивали, как зовут? Я ее, естественно, выперла из дома, так она мне вот что сделала. Что сделала? Сейчас покажу. У меня, кстати, у меня, кстати... Телефон? Это самое... Есть? Вернее, у меня видеокамеры стоят. Просто мне сейчас некогда. Я это все завтра с утра скажу мужикам. сейчас, может, с сотрудником обратиться, смотря что там. Вот. Все сорвала. И решение общего собрания. объявление все. Объявления, да. На доске, которые у нас. знаете, и Вопрос задается таким образом. Вы голосовали за Митюнова? Ну не было. У меня телефон на зарядке. А Митчунов это из Единой России. Да. Ну тогда. Да. Надо вот, было бы интересно, кто это узнает. Ну, заявление же. напишите, фотографии приложите. Видеокамера, 앉и. то есть ваша камера снимает, так можно видеть? Да, уже, но сегодня я залез. ее не сделаю, а -а -а. Я, я ее сделаю завтра. Там прекрасно, а -а. у меня у меня а -а -а. же, а, тем более она спускалась, у меня на каждом этаже камера. И на первом этаже, как она это делает, это тоже стопудово. А да, да. То, это, это да. нужно заявление написать, Да. -да. сегодня лучше сделать а потом а, приложите к нему а, видеозапись и да, фотографию. А к а кому это написать? А там там сотрудники. Да. Сотрудник Я с тем сотрудником вот. уже поговорил. Я ну, уже ну, в ну, ну. ну, ну, первый рубашке. Там, там ДПСник. Это. Да? Один да. ДПСник. надо надо сотрудникам да. А Как вас зовут? Меня? Да. Галина Ну что, вы смелая.